15 октября в Баку проходит седьмой саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Тюркский совет. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, открывая саммит, поприветствовал глав государств и правительств. Разрушающие святые для мусульман мечети, Армения не может быть другом мусульманских стран. Из-за деструктивной политики Армении, нет прогресса в урегулировании самой тяжелой проблемы Азербайджана, армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на седьмом саммите Тюркского совета в Баку. Армения на протяжении 30 лет грубо нарушая нормы и принципы международного права, продолжает оккупационную политику в отношении Азербайджана. На оккупированных территориях проводится политика этнической чистки, около одного миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами. На этих территориях уничтожено принадлежащее азербайджанскому народу историческое и культурное наследие, разрушены исламские памятники и мечети. Армения пытается наладить тесное сотрудничество с мусульманскими странами, однако разрушающие святые для мусульман мечети, Армения не может быть другом мусульманских стран. Этот вандализм в отношении нашей религии демонстрирует исламофобию Армении, сказал Ильхам Алиев. В связи с конфликтом, Приняты четыре резолюции Совбеза ООН, в этих резолюциях однозначно выражено требование о безоговорочном и полном выводе оккупационных сил с азербайджанских земель. Похожие решения и резолюции приняли движение неприсоединения ОБСЕ, Организация Исламского Сотрудничества, НАТО, Европарламент, Совет Европы и другие организации. Армения игнорирует эти резолюции и решения, уклоняется от выполнения международных обязательств. На состоявшемся совместном ужине, продолжалось обсуждение тем с главами государств и правительств, участвующими в проходящем в Баку, седьмом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. На встрече также присутствовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.